Не ждите правды от Бога и власти, и то и другое лишь звуки пустые. Я вижу вокруг лишь разинуты пасти, что цели имеют банально простые.